Всем привет! Спасибо вам огромное, что вы меня поддерживаете и комментируете. Мне очень приятно. Но, как вы, наверное, заметили, немножко изменила цвет волос. Покрасилась в такой темный шоколад. Честно, хотела светлый что-то такое вот блондиночку, пепельной. Долго думала, решила остановиться пока на шоколадном. А со временем, вот честно, хочу что-нибудь такое фиолетовое, красное, черненькое. То есть вот. Три цвета можно даже как-то вот смешать, что-нибудь такое прям классное, яркое, такое необычное сделать. Как вам? Пишите в комментариях, как вам мой новый образ, цвет волос. Ну, а сейчас, как обычно, берем чай, кофе, лимонад, усаживаемся поудобнее. Мне прекрасно. У меня сегодня, честно, чай фруктовый прям. Так захотелось холодненького чая. Ну, и мы начинаем. Сидят две бабки, на скамейке разговаривают, и одна у другой спрашивает, «Слушай, а ты с дедом-то балуешься? Ой, не, куда, там уж восемьдесят лет, что там баловаться-то?» «Слушай, а ты-то балуешься?» «Да, балуюсь. Слушай, а как?» «Да мы ложимся с дедом в постели, поднимем вот это самое-то и смотрим». В чью сторону упадет, тот утром за хлебом идет.